Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для любовь на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Начнем мы, как обычно, с Кельтского креста, и я выберу 10 карт для вас, а потом посмотрим на любовь. Для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и в поиске. И обязательно посмотрим на финансы. Под колодой. Что у нас под колодой? Паш, Паш посохов. Ну что ж для кого-то это известие, известие может быть о работе, потому что пажи приносят нам новости, а посыхи это работа, карьера, какие-то может быть даже хобби какое-то, что-то креативное. И кто-то из вас вот может получить известие о работе, может быть для кого-то это кто-то займется, может быть каким-то новым хобби, каким-то новым увлечением у вас появится, а кто-то наоборот может быть у вас было какое-то хобби или увлечение, а теперь вы решили из, из него сделать бизнес, то есть зарабатывать на этом деньги. Вот это вот первые шаги могут быть вот в этом процессе для вас. А еще пажи – это дети, в данном случае ребенок вашего элемента, огня – это львы, овны, стрельцы. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас рыцарь кубков, которую перекрывает карта пятерка посохов. В основе креста у нас паш кубков. В недавнем прошлом у нас семерка мечей. Во главе вашего расклада девятка пентаклей. В ближайшем будущем у нас девятка кубков. Для вас, мои дорогие, карта колесницы – в вашем окружении карта Солнца. Ох, oh, какая замечательная карта. Надежда и страхи. Шестерка кубков. И чем все завершится? Карта Луны. Ну что ж, давайте начнем с Малого Креста. Рыцарь кубков. и Пятерка посохов. Ну, у кого-то все-таки конфликт, потому что пятерка посохов – это когда мы никого не слушаем. Вот эти вот конфликты, ссоры. Каждый высказывает свое мнение, это обычно в парах бывает такое, и никто никого не слушает. Вот эти вот мелкие, но так как карта мелкая, значит, мелкие какие-то конфликты постоянные. У кого-то из вас конфликт может быть вот с молодым человеком или молодой женщиной, элемента воды, это раки, рыбы, скорпионы. Но человек, рыцарь кубков, это обычно человек, знаете... Мягкий человек, э, готов отдать вам свое сердце, вот он держит эту чашу полную любви, но что-то у вас э, не складывается, может быть, э, вам не, нужно, не нужны его вот эти чувства или еще что-то, или вам мало чувств, вам хочется еще чего-то, и вот постоянные какие-то конфликты. Надо помнить, что вот эти мелкие э, постоянные э, конфликты, они могут... Э, не то что испортить, да, испортить эти отношения, они могут привести отношения даже к концу какому-то, смотря сколько терпения у этого человека, вот. А в основе вашего крестопаж кубков тоже все, если вы знаете, э, все про любовь как бы получается, но надо еще как бы рассказать и для тех, у кого любовь не ваша тема. Все-таки вернемся к этим двумя картам. Рыцарь кубков – это, может быть, знаете, какая-то весть хорошая вам может поступить. Давайте еще так посмотрим на эти две карты. Пятерка посохов – это карта соревнования, может быть. Это карта спортивного соревнования или какого-то конкурса, может быть. Может быть, вы участвовали в каком-то конкурсе. Может быть, вы... Например, подавали на работу, отправляли свое CV во много компаний, или свое вот это резюме во многие компании, вас приглашали, вы проходили какие-то, знаете, собеседования, и вот вам, пожалуйста, вот пришло вам из какой-то, кого-то, может быть, позвали на работу, какая-то новость. Рыцарь, он, знаете, вот э, это движение, движение вот в этой области у вас могло произойти, вы могли получить вот эту вот хорошую новость, вас позвали на работу, например, или еще что-то. Где-то вы участвовали, может быть, в спортивных соревнованиях, в каком-то конкурсе, и вот он вам, пожалуйста, пришло вам, например, какое-то известие о том, что вас, э, да, вы выиграли, или какое-то место у вас может быть такое позитивное. И в эту же тему у нас Паш. Кубков. Если любовь, так любовь. Я думаю, что рыцарь кубков вас позовет на свидание, будет говорить о своих чувствах, но вы что-то как-то отбиваетесь, может быть, что-то у вас, вас какие-то постоянные конфликты. Но это может быть, вот как я говорила, какое-то известие. Если это не любовь, то, может быть, вы получили вот этот документ. Что такое Паш? Паш он носитель информации. Курьер. То есть вы получили вот эту бумагу, что вот вы там выиграли какой-то конкурс, или вам дали какое-то место, или мы приглашаем вас, вот вы прошли собеседование, вы прошли все какие-то э, стадии, вот мы вас э, приглашаем на работу. Вот это вот документ сам вы можете получить по этой карте. Или что-то такое, какую-то новость, известие какое-то, которое вас очень обрадует. Все вот эти две карты, они, конечно, очень позитивные. Мне не очень нравится, конечно, вот эта вот пятерка посохов. Но смотря, с какой стороны на нее смотрите, со стороны работы и соревнования, то это позитивная карта. А если со стороны отношений, то, конечно, не очень. Тем более у нас в недавнем прошлом вот эта семерка мечей, карта, знаете, воришки, то есть человек делает что-то за, за вашей спиной, то есть что-то нечестное могло происходить. В ваших отношениях человек что-то скрывал. Давайте будем помнить, что не всегда, как только, я говорю, что делать что-то за своей спиной, это сразу измена. Бывает, что, что мужчины, что женщины скрывают какие-то финансовые операции, которые не хотят знать, что вы будете против или еще что-то. Что-то, может быть, тратят деньги у каждого, своя, может быть, игровая зависимость. Все деньги уходят на вот эту вот, на свои какие-то... И скрывают от вас. Все может быть. Поэтому не всегда это вот а, только измена. Поэтому вот семерка мечей, конечно, не очень приятная карта. А еще эта карта, говорит, кстати, недавнее, прошлое, плохо продуманная операция. Может быть, вы что-то хотели э, добиться чего-то, что-то хотели провернуть какую-то там операцию, какую-то ситуацию или еще что-то. Но результат не, не таков, как вы ожидали того. Не, не он... Вы ожидали прям вот знаете, что получу все вот, вот так вот будет, а все, может быть, даже наполовину так не так хорошо, как вы думали. Но зато у вас замечательная карта во главе вашего расклада, девятка. Пентакли – это финансовая карта, вот такая это карта независимость, человек финансово независимый. Иногда карта рассказывает про женщину. Женщина, может быть, после развода или вдова, но она, знаете, финансово обеспечена, она сама себя обеспечивает, у нее есть деньги. Она любит окружать себя э, роскошью, эта карта еще называется «Сад Эдема», то есть она любит одеваться красиво, она любит э, украшения, она любит ходить в хорошие рестораны, пить дорогое вино. Вот это все вот по этой карте «Девятка Пентаклей». Ну и для мужчин эта карта хороша. Во-первых, в первую очередь, вы можете встретить такую женщину независимую. Для мужчин в любом случае, даже если вы в паре, вот по этой карте, может быть, у вас такая финансовая независимость друг от друга, может, не очень любите складывать деньги в один котел, или у каждого своя, своя, своя какая-то ответственность, один отвечает в семье за вот плату за жилье, другой отвечает за еду, то есть вы тут как бы не пересекаетесь вместе, не складываете. это финансовая независимость. Но финансы девятка пентаклей после нее у нас только десятка или туз, то есть да, уже дальше некуда. Очень хорошая как бы карта со, с точки зрения финансов для мужчин хорошая, хорошая зарплата, хорошие деньги зараб, заработки тоже очень хорошо. И продолжается все в ту же тему у нас, девятка, ближайшее будущее, девятка кубков, это э, одна из лучших карт в колоде Таро, это карта, знаете, младший аркан, карта звезда, то есть исполнение желаний, исполнение мечтаний каких-то, это такое душевное благосостояние, то есть все вас будет радовать, никаких негативов, никаких проблем, ничего нет, все вот девять чаш, все чаши полны позитивных эмоций по этой карте, замечательно. Для вас, мои дорогие, все, все в эту же тему позитива. У вас карта колесницы. Старший аркан представляет знак зодиака раков. Ну и карта победы, в первую очередь. Карта говорит о том, что я держу поводья вот этой повозки и направляю свою жизнь, свою ситуацию туда, куда мне надо. То есть иметь вот эту возможность управлять своей жизнью, своей ситуацией. Карта еще повышение, потому что сидит она на высоте, на троне даже, то есть как бы возвышение для кого-то это может быть повышение в должности, может быть, или как-то вы возвысились в глазах кого-то, или в своих глазах даже, или, может быть, ваш статус ваш, ваш изменился, может, у вас свой бизнес, у вас доходы изменились, это придало вам какой-то уверенности в себе. Вы знаете, мы ведем себя, соответственно, когда у нас вот есть вот эта подушка безопасности безопасности позади нас. Для кого-то это финансовые для кого-то это люди. Что еще по этой карте? Хорошая карта для отношений, она говорит о том, что вы оба в одной упряжке, то есть вы хотите одного и того же от этих отношений. Часто бывает, что люди встречаются и могут встречаться вот два-три года. Одного партнера в отношениях все устраивает, а второй партнер хочет развития этих отношений, хочет семьи, хочет детей. Вот тут происходит нестыковка, несмотря на то, что, может быть, у вас замечательные отношения, вы с характерами сходитесь, и чувства у вас друг к другу есть, и взаимопонимание, но хотите вы разного. Вот по этой карте два человека в одной упряжке, они хотят одного и того же от этих отношений. А в вашем окружении солнце – это самая позитивная карта в колоде Таро, которая говорит о чем-то новом, что-то новое придет в вашу жизнь, это... Дети, беременность, новая работа, новые отношения, начало новых отношений, поездки, это какие-то отпуска, это поездки, может быть, даже за границу куда-то, отдыхать, солнце, радость. Для кого-то это, если тут была вот это вот какая-то что-то за вашей спиной, что-то такое не очень понятное, что происходило, даже на карте нарисована лисичка, хитрость, то тут все, то, что было скрыто от вас, оно выйдет на свет. Вы узнаете все, все будет ясно и понятно для вас. Солнечный свет, от него не спрячешься. Вот так. А, старший аркан, кстати, представляет знак зодиака Львов. Кто-то, ваша карта, да, Львов? У нас две карты старших арканов в колоде Таро для Львов. Одна карта Силы и вот карта Солнца. Надежды и страхи, шестерка Кубков, не знаю, наверное, скорее всего, надежды. Надежды, в первую очередь, это карта детей. Хотите детей, может быть, дети – это радость всегда нарисованы дети и цветы я всегда говорю, что дети цветы нашей жизни. А еще это карта прошлого людей из прошлого которые может быть вы хотите опять встретиться с этим человеком возобновить отношения может быть надеетесь надеетесь что человек объявится в вашей жизни может быть у вас были уже отношения может быть прервалась связь, прервались отношения вы все еще надеетесь, что человек как бы опять появится в вашей жизни. Ну и ваша последняя карта, карта Луны, это старший аркан представляет все знаки воды, элемента воды, это раки, рыбы, скорпионы, карта, знаете, такая подсознание нашего, предчувствий каких-то, то есть, может быть, в этот период в сентябре вас будут как-то будоражить, что ли, какие-то чувства, Луна, она у нас будет все, тем более в сентябре у нас, в конце сентября будет вот это такое замечательное, Новолуние, полнолуние в, в Водолее, вот оно такое, очень мощное, очень сильное, и вот оно обычно у нас, у нас и на новолуние, и полнолуние, они будоражит нас, какие-то чувства могут проявляться у вас. Что-то таинственное, может быть, тоже будет происходить в этот период. Или вы как-то, может быть, какие-то тайны, секреты, может быть, будут в этот период. Вы будете, у вас будут тайны, или вы будете интересоваться чьими-то тайнами, может быть. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим на любовь, про любовь. И первые три карты для львов, для тех, кто в паре. Вот вы в паре. Тройка посохов. Что у нас? Тройка посохов. Рыцарь Пентаклей. Ну, замечательно. Посмотрите, какая карта. Двойка кубков. Это карта. Душевный союз. У кого-то союз, кстати, может быть с рыцарем Пентаклей. Рыцарь Пентаклей – это молодой человек или молодая дама, не достигшая возраста 40 лет. Это люди земной стихии. То есть девы, тельцы, козероги – это э, люди обычно такие ответственные. Э, не обязательно это должны быть люди земной стихии. Может быть, они обладают качествами людей земной стихии. То есть они ответственные, они такие педанты, они э, аккуратисты, перфекционисты, хорошо обращаются с деньгами, умеют их зарабатывать, умеют их правильно тратить в то же время. Кстати, кого-то из пар ждет расширение, То есть, может быть, вы решите перевести ваши отношения на следующий уровень. Либо, может быть, если у вас было двое, вас может стать трое. Поэтому я сказала, ну вот у вас и трое. То есть, может быть, кто-то узнает о беременности. Так что у вас будет расшириться ваша семья, ваши отношения. Для тех, кто одинок и в поиске. Десятка посохов. Шестерка пентаклей. И двойка посохов. Но знаете, как-то про отношения не говорит. Я думаю, что вот это одиночество, оно, конечно, вас тяготит. Кто-то из вас, может быть, слишком занят вот деньгами, тем, что вы зарабатываете деньги, и вам не, как бы, не до этого, может быть. Кто-то, может быть, даже выплачивает какие-то долги. И вы полностью законцентрированы на том, что вот все долги отдам, вот тогда я буду развлекаться. И в то же время, если вы хотите, в то же время, если вы захотите, найдете время для этого, найдете как бы... Минуту для этого то Вы можете построить Найти, встретить человека То есть надо выходить куда-то, надо делать что-то для этого Потому что у вас двойка посохов Карта открытых дверей То есть надо выйти для того, чтобы пойти Сходить куда-то с друзьями Начать знакомиться с кем-то Регистрироваться, может быть, на сайтах знакомств Что-то делать для этого надо И если вы хотите вот, познакомиться То вы можете вот, по этой карте Давайте посмотрим Про финансы Вот, прям выпрыгнула вам карта. Карта мага, все в ваших руках, пожалуйста. Можно даже дальше и не вытаскивать карты, которая говорит, что хотите деньги заработать? Пожалуйста. Карта иерофанта тоже все надо делать по правилу. Надо платить налоги, если надо. Надо делать никаких скрытых операций, никаких. Все надо делать так, как положено, потому что это может вам обернуться. И Паш Посохов, это, для кого-то это новая работа, новое что-то вы решите, или свое дело, может быть, первые шаги в своем деле, свой небольшой бизнес. Но самое главное все-таки в этом, вот, среди этих трех карт, это карта мага, несмотря на то, что карта Ирафанта тоже старший аркан. Она говорит о том, что все в ваших руках. Перед магом всегда все четыре элемента Таро, то есть все у вас есть и талант, и способности, и возможности, все есть. Оно всем дано нам, каждому человеку это дано, самое главное. И нет предела, знаете, бесконечность, нет предела вашим возможностям. И делайте, то есть будьте смелее, верьте в себя, и тогда у вас все получится. Только делайте все по закону. Закон не сколько юридический, сколько вот такой вот человеческий. Делайте все вот э, так, как вот вы бы хотели, чтобы к вам относились. Вот так, мои дорогие. Ну что ж, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.